Начнем с вами разбор репетиционного тестирования по химии. Второй этап. Начнем мы с второго варианта и части Б. Часть А, я подумала, что рассматривать, наверное, не будем. Будем больше акцента делать на части Б. Б1. Установите соответствие между названием органического вещества и названием реакции, в результате которой можно получить вещество. У нас даны 4 вещества: глицин, 2,3, диметилгексан гексан, этилен полибутадиен и 5 возможных вариантов получения при помощи этих реакций веществ значит первый начнем с глицина глицин нужно вспомнить что это у нас аминокислота а аминокислоты или их остатки альфа аминокислот являются мономерами для получения такого полимера как белки и если мы с вами возьмем белок и Прогидролизуем его, то будут оставаться остатки альфа-аминокислот или получатся наши альфа-аминокислоты. И таким образом можно получить наш глицин. Поэтому для буковки А соответствует, соответствует циферка 5. Следующее. В2,3-диметилгексан. Здесь мы понимаем, что гексан это 6 атомов углерода. У второго и третьего будут находиться по одной метильной группе. Все оставшееся мы с вами насыщаем атомами водорода. Но что можно сказать вообще про эту структуру, про это органическое вещество? Первое что у нас это изомерное вещество для С8H18, то есть для октана. Соответственно, можем сказать, что 2 3 диметилгексан то есть такой углеводород разветвленного строения, можно получить реакцией изомеризации. Кстати, она протекает всегда при наличии хлорида алюминия и нагревания. То есть, В у нас, соответственно, 3. Следующий этилен. Этилен это у нас алкен который имеет одну двойную связь и раз у нас есть кратная связь значит ее можно получить при дегидратации, например спиртов как это будет происходить например у меня спирт Этанол, если я подействую концентрированной серной кислотой при температуре около 180 градусов, будет происходить внутри молекулярная дегидратация, будет происходить отщепление молекулы воды. А вот эти кусочки связи замкнутся в одну полноценную двойную связь. Соответственно, для буковки В соответствует у нас циферка 4. И последнее Г, полибутадиен, это у нас полимер. При этом образуют его из полибутадиена. Чаще всего это, полибут, это бутадиен как раз-таки 1, 3. И для того, чтобы получить полибутадиен, мы должны использовать реакцию полимеризации. Чем же отличаются между собой реакции полимеризации и поликонденсации? При полимеризации образуется э, полимер из мономерных звеньев. Как это происходит? Разрываются две двойные связи, остаются по кусочку связи сбоку, которые будут соединяться с таким же звеном. А посередине будет замыкаться, соответственно, связь. Вот это и будет у нас полибутадиен. Что же такое поликонденсация, в отличие от полимеризации? В принципе, процесс очень похожий, но отличается он тем, что выделяется отдельно еще молекула воды. То есть для того, чтобы образовать мономерные звенья в полимере, нужно отщеплить молекулу воды, либо какую-то другую молекулу. Соответственно, у нас для буковки B будет циферка 1. Ну и в общем, подытожим. А5, B3, В 4 Г 1